С вами инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре автомобильный набор инструментов от компании Sigma. Sigma Grad 604 Набор на 181 единицу. Это новинка от компании Sigma. В данной комплектации раньше наборов в линейке наборов Sigma не было. Коротко, Sigma это украинский бренд. Офис находится у них в Харькове. Фирма существует с 1994 года. Заводы по производству находятся в Китае. Выпускает как и профессиональный инструмент, полупрофессиональный и бытовой. Данный набор относится к инструменту бытового класса, то есть для домашнего применения. Перейдем к обзору. Между двух крышек идет такой поролон. Тут он не тонкий, кстати, довольно-таки толстый идет, потому что есть наборы, в которых оролон вообще просвечивается. И начнем с трещоток. Три рабочих квадрата, 1,4 дюйма, маленькая трещотка, 3,8 средний квадрат и большой 1,2 дюйма. Трещотки в наборе идут на 45 зубьев. С реверсом, быстрый сброс, быстрый сброс и фиксация. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 255 мм, 3,8 дюйма 220 мм и маленькая трещотка 160 мм. Рукоятки на трещотках комбинированные. Резина, пластик. Ну, или более, сказать, радоподобно прорезиненный пластик. То есть черный цвет, это у нас пластик. И сверху вот такое вот идет резиновое напыление Резиновые вставки зеленого цвета. Надпись на трещотках, град, логотип CRV, То есть производитель указывает инструмент хром-ванадиовая сталь. На 24 зуба. Трещотки разборные на двух винтах можно обслужить внутри трещоточный механизм. Далее Т-образные воротки. Два воротка в наборе. Под 1,4 дюйма. Вороток с плавающей головкой. И вороток под одну вторую дюйма 250 мм. Под одну вторую он также служит как и удлинитель 250 мм. Переходник. Можете использовать для перехода с 3 8 на 1 вторую. То есть на трещотку 3 восьмых одеваете и вставляете сюда головку под 1 вторую дюйм. Такая вот универсальная конструкция. Еще есть удлинитель под 1 вторую у нас. Это на 200, 125 мм. То есть два удлинителя под 1 вторую дюйма. 125 и 250 Под три восьмых у нас удлинитель 1 длина 125 миллиметров под одну четвертую у нас два удлинителя и 150 миллиметров и 2 т-образных воротка Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка полностью пластиковая, есть присоединительный квадрат, можете сюда подсоединить или трещотку, или вороток сверху, То есть получаете такую конструкцию, также еще дополнительный удлинитель можно вставить. Данная отверточная рукоятка э, применяется в наборе биты, которые уже идут у нас с адаптером, вот такие Получаем отвертку. Или вы можете применять с головками под четвертую дюйма. Под труднодоступные места. 12-50 мм. Свечные головки. Три свечные головки. Получается одна 16 мм. Внутри есть резиновые выставки под квадрат 1,2. И, и две головки под 21 мм. Только одна под три восьмых, другая под одну вторую. То есть два одинаковых размера под разные квадраты. Карданы для трудонаступных мест. Под одну вторую, три восьмых и одну четвертую. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Это я уже повторялся, есть карданы с заклепками. Есть карданы на винтах, но это более профессиональные наборы идут. Так, головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, головки торс и головки длинные. Начнем с головок коротких. Под одну вторую дюйма у нас 17 головок, 2 ряда. Самая маленькая у нас 10 мм. Самая большая 32 мм. Это под одну вторую. Шестигранный профиль. Вес головки 32 мм. Составляет 190 грамм. Под 3,8 дюйма ряд. Головок 10 штук. Самая маленькая у нас идет на 10. Самая большая 19. Под И под 1,4 дюйма 13 головок. Шестигранный 4 мм. Самая маленькая. Самая большая на 14. Головки торкс. Общее количество 13 штук. То есть E-профиль Torx. Самая маленькая E4. Самая большая здесь E24. Битодержатели. В наборе 3 битодержателя. Под 1,4 дюйма, 3,8 и 1,2. Под 1,4 у нас два таких контейнера. Они из набора вынимаются. Общее количество здесь 20 бит. Шестигранные, торкс, торкс с отверстием и шлицевые. Забираете нужную биту, вставляете переходник, ну а дальше или трещотка или вороток по выбору. И также 3 восьмых и 1 вторая. Также биту вставляете нужного размера. Под одну вторую у нас бит 24 штуки. Шестигранный профиль, торкс торк с отверстием, крестообразные и шлицевые биты. И биты под одну четвертую дюйма также идут еще с адаптером верхней крышки. Они располагаются. Общее количество 30 бит. И, кстати, все биты, головки в наборе подписаны согласно своих размеров и ячеек, в которых они находятся. Так, головки длинные. Общее количество 18 головок. Самая маленькая на 4 мм, 6 граней. Самая большая здесь на 22 мм. Также 6 г. И набор Г-образных ключей. так по комплектации набора все как я повторюсь еще раз инструмент это бытового класса для домашнего применения но ну, несмотря на то что это не профессиональный набор инструмент довольно качественно изотолен то есть отполирован и нанесено защитное покрытие на головки и трещотки ну, то есть на весь инструмент покрытие матового цвета Гарантия на инструмент Sigma составляет один год. И также хочу отметить кейс. Кейс идет с металлическими замками. Широкая зависа соединяет то есть две крышки и также внутри есть металлический штырь. И теперь как держится у нас инструмент в верхней крышке. Хорошо защелкивается. Также поставим плюс. Вес набора составляет 8,5 килограмма. Ширина кейса составляет 46 сантиметров. Длина 34, высота 9 сантиметров. Ну и сверху идет такая упаковочная коробка. Показано 3 рабочих квадрата, трещотки щетки на 45 зубьев, 171 единица. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за комментарий и подписку на канал. Получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Но ну, не забудьте об этом упомянуть в заказе. Спасибо, до свидания.